Здравствуйте! Сегодня 24 декабря 2019 года, канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир. Вещаю из дальнего зарубежья. Значит, ну, всех, кто живет по Григорианскому календарю, я имею в виду тех, кто отправляет религиозные культы по Григорианскому календарю, поздравляю с Пасхой. Это почему-то называется католическая Пасха, хотя она и у протестантов тоже Пасха, и Армян-Григорианская церковь празднует в этот день. Так что поздравляю всей души, здоровья, счастья и избавление от всякого зла. В такие минуты положено. «Желать избавления от зла». Но у нас самое большое зло – это Воу Путин, так что желаю избавиться от Вовы Путина. Так, все окей, все окей, видно и слышно. Спасибо, хорошо. Так, вот написал, мне анонимный аноним, хороший, мне нравится. Ник Вячеслав Вячеслав. здравствуйте, просили сообщить вам на почту о проблемах с интернетом на территории России. Пишет, что лично у него были проблемы, у друзей, и что скорость интернета в 2-3 раза стала хуже и прочее, прочее, прочее. И подобные письма еще прислали несколько человек. И вот, э, ну сегодня будем говорить, там объявили, что учения были. Вот, наверное, это как-то связано с этими учениями. И, наверное, все эти путинцы думают, что бороться за суверенный интернет, это делать интернет хуже, медленнее. Ну, как обычно, дороже и хуже. Это вот главный принцип Путина и все его шоблы. Чтобы было дороже и хуже, это тогда вот по их, по-путински. Что такое путинизм? Ну, раз есть нет идеологии у Путина никакой, то это значит все украсть, все сделать дороже и хуже. Вот и все. Вот и весь путинизм, всего-то в нескольких словах, да? Так, вот Сергей мне написал, здравствуйте, Вячеслав Писалович, я уже вам писал, что хотел бы от картину, но вчера вы показали волка на корнях, это очень, это просто огонь, очень нравится, как вы считаете она подошла бы Волкову, занимающуюся историей генеалогии, готов приобрести. Я готов подарить, если Варвара, так сказать, согласится, но думаю, что я, я смогу ее убедить, чтобы она согласилась, потому что ну, в общем-то, художник и должен работать для людей. Не за деньги, а из желания трудиться. В этом как раз особое состояние искусства. Да. Так, Вячеслав, привет всем. Вернее, особое состояние людей в искусстве. Не искусство, искусство, а это, это искусство, да. Как бы это несколько другая категория, а именно состояние людей в искусстве. Всем привет, Вячеслав, здоровья Ваши, Вари. Спасибо огромное. Так, и.. Вот. Поставили голосовалку в Твиттере люди какой-то ГУКР СМЕРШ, я даже не знаю, кто это первый раз попал э, на такого человека. Ну, голосовалка меня заинтересовала, надо сказать, 530 человек вроде немного отголосовали, но вы готовы работать в Ольге на преддневном плане 300 твитов, зарплате э, 120 тысяч и паёк? готов четыре с половиной процента, не готов 15 с половиной процентов, охереть, а мы еще что-то про революции говорим, да, когда люди готовы там за полторы тысячи евро, грубо говоря, дьявол душ продать, революцию подачи нам в новом году, да, я забыл показать фотографии э -э, Боря э, Елоупуки. Ну, завтра мой будет Рождество. В общем-то, не забыл. Я завтра спланировал. Я извиняюсь, я а то говорю, забыл, на самом деле не забыл. Вот, э, Елоупуки э -э, отдал письмо э, Боря. Так что, в общем-то, все-все. Будем надеяться на то, что Дед Мороз Финский нам поможет. Но помните, помог он с Берлуз Кони. Конечно, Берлуско не легче было выковырить, чем Вову Путина, но будем надеяться. Так. Так, так, так. И... Вот 24 декабря в разные годы, что я писал, интересно, вы знаете, такие вещи уникальные оказываются, думаешь, блин, вот это да. Ну, вот сегодня прочитаю и посмотрим, 24 декабря 2012 года, в марте 2013 испытает, РФ испытает истребитель пятого поколения, написано 24 декабря 2012 года, и, ну, я там прикалываюсь, говорю, к истребителю первого поколения прибавили четвертого И получили истребитель пятого поколения Ну, и, конечно, такая шутка, кто понимает, в общем -то. Но смысл-то такой Сегодня как раз и грохнулся этот истребитель пятого поколения Единственный, который начали испытывать тогда в марте 13-го Ну, или хотели испытывать, представляете А как раз 24-го, 12 -го я про это пишу и дальше тоже много интересного увидеть. Так вот, Яндекс пишет, «Общественная палата хочет убрать слово «клянусь», но это тогда же, в том же году, в 2012-м, слово «клянусь» из военной присяги. Я пишу, а чем же его заменят? Отвечаю или зуб даю. Вот. «Дед Морозь», ну «морозь» имеется в виду глагол повелительного наклонения, так вот, 24 декабря 2012 года, сегодня в Саратове инспекторы ГБДД нарядились в Деда Мороза. Я пишу, они в таком виде будут выезжать на ДТП со смертельным исходом. Вот, и... Так, вот, 24-12 петиция за принятие Обамы и санкции против лично Путина набрала пока 715 голосов. Я пишу, везде, где подписываются против Путина, ставьте мое факсимилье. То есть я за любую борьбу с Путиным, тогда еще, видите, в 2012 году, но ну, это гораздо раньше, в общем-то, я всю дорогу стал того момента, как он появился, да, пытался бороться, как-то объяснять людям и так далее вот 24 декабря 2013 года у Укрнет пишет пропасть между умными и глумными и глупыми нарастает, я пишу это пропасть без дна, поэтому ширина ее э, имеет значение да? вот это точно это пропасть без дна дальше 24-13 тоже обратите внимание, Роснефть купит 20 самолетов ДХК-6 uh, Ну на самом деле ДХевиланд uh, Канада, uh, uh, Значит Твин uh, Отор они называются да? Это 24 декабря 2013 года Я пишу Таких самолетов выпущено 800 А разбилось 252 То есть 31% Потери как на войне это 2013 год. Роснефть собирается 20 самолетов купить. То есть, если бы я был на месте Роснефти, я бы не купил никогда. И я смотрю, что же получилось. Открываю, и тут же, даже и не стал очень сильно разбираться: почему? Потому что вдруг прочитал статью 21 января 2019 года. То есть 4 дня на 3 дня назад. Аэрогео, это э, структура Роснефти, была одним из четырех российских операторов тыр, тыр, тыр, тыр, тыр, и аэрокомпания Аэрогео вывела из парка канадские самолеты тэ, этот, э, Твинотер. То есть все эти самолеты выведены. То есть их накупили. Аж 400 штук. А теперь они не летают, падают, ломаются и все такое прочее. То есть, вот обратите внимание, если бы на месте... Я не, не говорю там про место Путина, да? Там на месте Путина, если бы сидел Мальцев, а Россия абсолютно другой была вообще другой. да. То есть, это была бы страна, реальная страна. Даже на месте Сечина уже не было бы таких проблем, понимаете? То есть тогда я просто прикалываюсь, вкидываю, ну, ну как прикалываюсь, я удивляюсь, 800 самолетов выпустили, 252 погибли, а на сегодняшний день уже этой модели самолетов больше 280 погибло, представляете, И это очень легко было спрогнозировать, но не для Сечина, понимаете, для них очень трудно что-то прогнозировать, там что то ли они тупые, вот такие дела... Странная штука, да? То есть, минус 400 самолетов. Это на, из нашего с вами кармана. Представляете, Роснефть заплатила за 400 с лишним самолетов. Они не летают ни хера. Понимаете? Так это уже изначально было ясно, что они не будут летать, если такие потери у самолетов идут. Жуть. Новая газета, тогда, 24 декабря 2013 года, тогда я еще читал это издание иногда, «Северный поток становится неокупаемым». Я пишу по замыслу путинцев, он и не должен окупаться, а должен уводить народные ресурсы в частные карманы. Сделайте газ и электроэнергию для России с минимальной наценкой, и вы получите инвестиции в производство и новые технологии со всех уголков мира. А Украина, Белоруссия и Казахстан будут проводить безостановочные майданы с требованием присоединения к России. Что мешает так поступить? Думают только одно – патологическая жадность Путина. Написано, повторяю, 24 декабря 2013 года. Ля Стампа пишет Бывший агент КГБ тех не теснит Запад Но ну, имеется в виду Путин Это 24 декабря 2013 года Я пишу не агент, а сотрудник КГБ Это разные вещи И не теснит Запад А бесчинствует на Востоке Вот такие дела 24 декабря 2013 года Обратите внимание Путин требует закрыть долги по выполнению своих майских указов. Я пишу, с нас требует. Ведь, то есть совершенно очевидно было, что с кого он будет требовать, конечно, с нас. Конечно, это будет пенсионная реформа и все остальное, о чем я постоянно в то время пишу, но люди не слышат. Путин заявил, это 25 декабря 2013 года, Путин заявил, что Федеральная служба безопасности, то есть ФСБ в 2013 году предотвратила 12 терактов. А я пишу, а сколько устроила? Это вот для чего, мне кажется, стоит читать все вот эти вещи, которые написаны давно? Потому что у нас принято говорить, «силь, силен задним умом. Нет, ребят, вот я Говорю, как будет, да, и оно так случается. Почему, я не знаю, ну, может быть, немножко побольше нормального жизненного опыта, чем у Путина, понимаете? То есть, чем жизненный опыт, он же не временем жизни оценивается, а тем, чем ты занимался. Вот эта сволочь работала, в кавычках, в КГБ, понимаете? Там она могла набраться какого-то жизненного опыта. Она понимает, как система работает государственная, как она должна работать. Этот сволочь понимает, как работают хозяйственные механизмы. Она может, этот сволочь, спрогнозировать что-нибудь? Да нет же, конечно. Вот такие дела. И вот бразильская студия, это уже наши дни, это уже сейчас, плотинум. А, платиновую студию. Ну, платиновые студии, да. Э, в общем-то, не надо знать португальский, чтобы, чтобы перевести, да. <свят> <свят> так вот, <свят> бразильская платиновая студия создала рекламу презервативов. И там слоган такой, что некоторые не должны были родиться никогда. Некоторые. Презерватив, а внутри презерватива Путин. Я с ними абсолютно согласен. Надо завтра, кстати, показать, наверное, эту фотку и показать, как мы в свое время, опять же, это насчет заднего ума в 2007 году, летом 2007 года, раздавали бесплатные презервативы членам партии Единой России, всяким там молодым гвардиям нашим и так далее, чтобы они не плодили себе подобных, чтобы такие, как Путин, не рождались. Это было в 2007 году, понимаете? Алексей Алексеев пишет, за наверное, ты со своими письмами. Это о чем речь? О том, что я читаю эти... Или это кому, Алексей Алексеев? Если не нравится то, что я читаю, можно это отключиться. Какой смысл к нему смотреть? Алло? Алло? Еда. Поздно. С Пасхой? О, Господи. Как с Пасхой? Ладно. Вот мне жена звонит и говорит, что я вас с Пасхой поздравил, а я католическое Рождество вообще-то говорил, а не Пасха или нет. Напишите, а то я уж сам сомневаться стал, вроде говорил про Рождество. Ну, как говорится, бывает. Так... Так, вот пишет Вячеслав Стрелок похож на Жанну Дарк. Он показал, что у нас огромная сила, не надо ничего бояться. Да, конечно, безусловно. Видите, чтобы эта сила как-то двигалась, помимо Жанны Дарк, должны вокруг быть кто? Сподвижники, понятно, да? Помните, как это кто. Милейший, говорит, кто вас так разукрасил, так разукрасить мог только они. Кто они? Сподвижники. Так вот, ну по крайней мере хотя бы несколько там сподвижников должно быть вокруг Жанны Дарк, таких как, ну, например, маршал Франции Жиль Дере да, такой известный своей храбростью в бою и, и не только этим. Не могу по Смальцу смотреть других блогеров, они вторят, причем с задержкой в несколько лет. Да, вот это и плохо, понимаете. Это и плохо. Потому что если бы все думали одинаково, да, мы бы давно уже снесли его и построили бы все, что нам нужно было. Но парадокс, я вот вам не стал читать, а также написано 24 числа 2010 -го года, 24 -го декабря, я там пишу, почему наши идеи ну вот либералы подвергают там критике жучайшие, а потом через несколько лет говорят абсолютно то же самое но нас все равно продолжают ненавидеть, вот обратите внимание то есть я говорю, говорю, говорю это не слышат, потом вдруг у них в голове что-то там пробуждается, они начинают говорить то же самое но меня все равно ненавидят почему? Так. Мальцев сидит с жопой в теплом кресле и провоцирует людей на убийство. О а чем же я провоцирую? Ты прочитай, что есть провокация. Я никого не провоцирую, даже не призываю ни к чему, понимаешь? Я призываю людей к революции, к тому, чтобы сбросить этот режим, причем к мирной революции призывал 5-11. И это последний срок, когда она могла быть мирной. Сейчас она уже не может быть мирной. Поэтому и не, не моя в том вина, голубчик. Опять же, Мальцев виноват, блядь. Что ветер не с той стороны дует, блядь. Что Путин тебя обокрал, дурака. Тверские власти прокомментировали скандал с новогодним баннером. А какой скандал? Повесили черный баннер с траурными лентами, с позолотой, такой, как и написали «С Новым годом Тверь». Нашу а что такого? Так оно и есть. Бля. Разве какой-то предполагается другой год? Траурный, конечно. Конечно, траурный год. Поэтому, в общем-то, они сделали все, как положено. Так. И в целом почти 80% россиян довольны своей жизнью. Странные какие-то факты приводят в целом. Да Вчера они же, эти в ЦИОМщики, нам рассказывали и Левада-центр о том, что 43% или 47% да, процентов россиян стали жить хуже, да? Хуже стали жить в, в, в, в, в этом году. И эти же выходят, эти же люди говорят о том, что у них все отлично, о том, что э, довольны они своей жизнью. Ну, потому что 80% не может быть без 40 семей да, потому что максимальное число 100 Поэтому как-то вот странно они считают, удивительно странно, как-то вот не знаю. Мне кажется это какое то вообще Если В свое время когда мой родитель Начал заниматься социологией Это еще была лженаука То вот теперь Она уже стала лженаукой Тогда она еще была Потом она стала наукой А теперь она снова стала лженаукой Потому что Ну, ну конечно она не лженаука Если э, По честному работать Если просто работать по честному так, Мальцев, что у тебя за нитка красная на левой руке вроде бы? этой ниткой какие-то люди пишут мне на почту и так далее. Это значит, Голубчик, что вы меня не смотрите, понимаете? То есть, значит, вы как-то это недавний наш товарищ, но ну, я настолько много раз объяснял про эту нитку, что, честно говоря, не хочу объяснять больше и не буду. Так что, а раз Слава сказал Пасху, значит празднула Пасху. Да, значит я ошибся, да, ну Рождество, конечно, Рождество, какая нахер Пасха, о чем речь? Ну, бывает у меня, переклинивает, я как и все люди, я могу запросто ошибиться, и, и нет ни одного человека, который бы не был абсолютным дураком, хоть... Хоть час в своей жизни, да, а уж несколько минут в своей жизни, то каждый день мы бываем дураками. Такие вот дела. Мы жили бедно, но потом нас обворовали, мы стали счастливы. Владимир Макаров написал правильно, вот я тут могу присоединиться, что это та такое ощущение, что именно так и рассказывали этим в ЦИОПщикам или в Адецентр. Слава, привет, хочу написать на стене Кремля, мы из Ельца Вы знаете, я думаю, что так оно и будет Что так оно и будет Что эту, как мы, помните, давно уже и предлагали Лубянскую, Лубянку-2, да, снесем нахер, как эту И тут тоже кто-то мне недавно писал Ну, это, в общем-то, общее желание, как Бастилию, да, там чтобы не было этой гадости, да, вот этого здания, да, такого, чтобы люди не испытывали такого же генетического страха. А на стенах Кремля надо будет расписаться всем, да, кто участвовать будет в революции, как на Рихстаге, мы из Ельца, мы из Саратова и так далее. Я думаю, что это стоит вообще оставить. Это оставить навсегда эти граффити. На стенах нечего их там реставрировать, ремонтировать, там, украшать. Это, это должно быть там написано, как на берлинской стене, но потом снесенный надо было все-таки побольше кусочка оставить для граффити. А здесь не надо сносить, именно надо сделать это арт-объектом. Кремль должен стать арт-объектом и при этом остаться зданием э, руководства России, да? Те, кто будет руководить, они должны руководить из Кремля, потому что это место силы. Но при этом это должен быть арт-объект, свободно посещаемый кем угодно, музей и прочее, прочее. Так, страна разорившихся нищих, пишет. Слава Хашин написать на стене Кремля, мы из Кёнигсберга. Блин, а вообще это... Очень э -э Мальцев покайся за создание Единой России. И выходи, биться. Биться-то, биться, нечего в жопу арать. Помнишь, как в анекдоте? Покайся, блядь. Эх ты артист. Блять, что за дураки? Э Мальцев, знаешь, когда вышел из Единой России? А в ноябре 2003 года ты нам, может, и не родился тогда еще, или даже не знал, что такое Единая Россия. В 2003 году, подожди, 3 или 2, года, я уже не помню, я ни разу не избирался от партии Единой России. Никогда, ни разу. Я ни разу не избирался по спискам сраным партийным. Я всегда избирался как одномандатник. Так что мне не в чем каяться. Перезахоронить тех, кто у Кремля. Ну, всех-то не нужно перезахоранивать. Там масса <соспит> людей, которые там Гагарин похоронил, да там <соспит> эти волков добровольских, пацаев. Ну, наверное, ну, всех не стоит. Вячеслав, а в каком году вы поняли, что Вова вор, да сразу. Мне это все объяснил Говорухин, понимаете, вот потрясающе, парадоксальная ситуация, пришел к власти шпион, ну я-то знаю, что такое шпион, я знаю, что будет говно полное, Но тут же я получил наркотики с пистолетом, мне подкинули, я вижу, что херня. И я, когда начал помогать Говорухин, я говорю, вот шпион, будут репрессии, блядь, там будет это, карательная психиатрия, Гестап. Он говорит, да это херня, еще все украдут. Я говорю, да ладно, да ты че, Станислав? Украдут, я тебе говорю. Я говорю, да я не верю, чем че, че ему воровать-то, у него вся страна в руках. Он говорит, все это сволочь, все украдет. И тут я вдруг вспоминаю, что я был. В 1998 году с одним кренделем в одном месте, да, за границей это было, так совпало, а он как раз путинский подчиненный был из Питера, и он сказал мне, что, сказал, что это патологически жадное существо, я-то его воспринимал просто как мерзкого КГБшника, да, а тут у меня как-то это сошлись звезды, я думаю, значит будет красть, значит будут грабить, и точно как пошло-пошло, я думаю, нифига себе. Но, честно говоря, даже я не ожидал, что этот сволочь только украдет. Вячеслав, Вячеслав, здравствуйте. Вы так и не прочитали мои письма? Да я их, честно говоря, не нашел. Я там вот от Рафаэля видел письма, там еще массы писем видел. Правда, сегодня что-то какая-то странная ситуация. Пришли какие-то гневные письма от людей. Я хотел эти письма забанить. Ну, в смысле, адресатов глянул, а их уже нет. Они что-то пришли, а забанить я даже не успел. Они куда-то исчезли сами, как те демоны, самоликвидировались. Ленина отдать китайцам. Зачем, зачем Ленина отдавать китайцам? Как-то странно. Места они не хотят Ленина. Вот. и Они хотят, я думаю, Сибирь и Дальний Восток. И если вы им вместо предложите Ленина, я не думаю, что они согласятся на такой ченчик. Ну вот. Выявлены самые депрессивные города России. Ну и, естественно, Саратов. Норильск, Перми, а потом Саратов. И... А дальше Челябинск, Омск, Брянск, вот с Омском мы же все время соперничаем по ямам, в которые проваливаются машины, ну по всякой гадости, видите, вот Омск оказался менее депрессивным, то есть Саратов пока побеждает, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа, Москва заняла 18 место по депрессивности, а Санкт-Петербург 10 а наименее депрессивный Симферополь, Сочи и Краснодар, ну, возможно, потому что там тепло, солнышко бывает больше, гораздо меньше промышленности, такой вонючей, Ну, возможно, возможно, по этой причине, поэтому как-то погода все-таки влияет на эмоциональное состояние человека. Он сущность инфернальная, то есть не вполне человек. Да, малифик, любой малифик – это инфернальная сущность. Очень четко описано это в «Молоте ведьм», да. Так что... А «Россияне назвали любимой телепередачей. Оказалось, что это мужское и женское, и поле чудес». Ну, а что еще? Ну, кто такие россияне? Да, это такое... Обобщенное такое воплощение э, Виссуаля Лоханкина да? Помните, у того книжка была «Любимая мужчина и женщина» А у этих передач, мужской и женской, да, Ну и поле чудес, конечно, в стране дураков Понятно, так оно и должно быть, понимаете? Так вот оно и должно быть Ничего нового не сказали Вячеслав опять пьяный я пьяный, удивительная ситуация, вот я как-то, с чего бы я пьяный был, водички попил, чаю с лимоном, я перед эфиром чайку с лимоном забабашил, вот видите, вот тут, забабашил чайку с лимоном, а вы говорите пьяный, у меня просто хорошее сегодня настроение, наверное, вчера был не очень, так что, как э, говорили в Даунхаус, помните, меня, говорит, и без этого компота так штырит. Такие вот дела. А вы не правы, пишет Татьяна, на меня погода не влияет, я счастлива, потому что люблю. Ну, понятно, что влюбленные люди, конечно, счастливы, поэтому любовь это прекрасно. да? Ну, кстати, ненависть тоже влияет на то, чтобы человек не был депрессивным, потому что она стимулирует к активности, да, и, то есть, наверное, лозунгом будущего года и вообще будущей эпохи, да, ну, про ненависть не стоит говорить, а, наверное, про активность стоит говорить в лозунге, и, наверное, это будет сопротивление, Активность, солидарность. Обязательно солидарность. Да, наверное, вот так сопротивление, активность, солидарность. Но вчера ты был в ударе. Ну, вот хорошо, вот видите, как, как. женщины, вы так вчера хорошо выглядели, так и этот. Вы вчера были в ударе, а сегодня, значит, не в ударе. Вячеслав, что нам есть, все продукты на пальмовом масле, И тут, э, это не ко мне прям вопрос, честное слово. То есть я не могу вам сказать, идите там на огороды, выращивайте что-то, хотя э, вы же понимаете, если вы задаете такой вопрос, значит, слава богу, вы понимаете, что э, кончится это может очень плохо. Ну, старайтесь есть то, что не содержит всякого говна, потому что ну, другого... Варианта нет. Ну что, посмотрите, че за, чем раньше хоть глицерин наливали эти подонки, да, там как он, улучшитель, там какой-то эмульгатор, загуститель, Е там какой-то, то есть чистый глицерин, а сейчас пальмовое масло, льют это, оказывается, дешевле и, и лучше глицерина, ну в смысле для них лучше. Вячеслав как вы полагаете, при наступлении революционной ситуации в России Путин сам зацелится, его свои же придушства. Вы знаете, очень странная личность Путин. мы же не даром говорим, что это малифик. Я не исключаю, что он просто забьется куда-нибудь в Ямонтау и нажмет кнопку. Абсолютно не исключаю. Поэтому любое его действие, оно возможно. Его очень трудно просчитать. Он Человек с разрушенной психикой, таких просчитать очень сложно. Мальцев, марксист, а это настольная книжка чекистов и КГБшников. Интересно, что настольная книжка? М марксист? Настольная книжка, о чем ты говоришь? Ты видел хоть одного чекиста и ФСБшника, блядь, который прочитал капитал Карл Маркс? Вот я служил в войсках КГБ, блядь, в пограничных войсках. Вот там был такой марксист, блядь, у меня, Вол Третьяков, начальник заставы учебный. 13-м пограничном отряде, который, блядь, учился на заочном в юридическом, э, ну, на юридическом факультете в, в к, университете в этом, в Калининградском. потом мне принес, блядь, первый том «Капитал» Карл Марш, чтобы я ему написал контрольную работу, а написать нужно было по третьему том норму прибыли к понижению», а той третьего у него не было. Он не то, что это не читал, он это даже не видел, блядь, нашел ты, блядь, марксистов там. КГБ мне, Харцизм, блядь. мне кажется, он не представляет, кто там работает. Там ушлепки работают безграмотные, понимаешь? В основной массе работают безграмотные ушлепки, я уже неоднократно рассказывал. Я когда организовал «Аллегру», у меня полно работал КГБшников, но я выбирал нормальных, то есть тех, у которых есть масло в голове, да? ну вот. И которые реальные дела делали, они там и подслушать могли, и подсмотреть, и наружка, и все. Был у меня кадровидный. И я говорю, Юр, ну что ж ты такой глупый-то, господи, я говорю, что же у вас в КГБ-то там все такие дураки, что ли? Он говорит, да нет, говорит, процент три умных. Вот, а потом, недавно совсем, я его встречаю, он идет довольный с подарками, я уже рассказывал, вот, я говорю, ты что, откуда ты идешь? Он говорит, да, я же этот офицер э, действующего резерва, иду оттуда, значит, вот с Держинки мне. Я говорю, ну что, там сейчас э, этих э, дураков-то больше стало или меньше, так же 3%, Они а, говорят, там умных-то больше стало. Или все 3%? Какие 3%? Там уж и 3%-то умных нет. Если тогда были такие, каренделя, какие нахер марксисты? Блять, придурки, вот люди бывают, а. Вячеслав, вы что, завариваете чайные пакетики? Да. А, что, не, ну у меня есть там жена купила э, чай какой-то цейлонский и в этой, ну, его и некогда заваривать время на это ну, чай заваривать нужно чайную церемонию проводить, а на это никогда нет времени, поэтому купили давно уже, вот стоит чай который стоило бы заварить да. а, ну вот сейчас может быть будет у нас там какое-нибудь мероприятие, ну тут все католическое Рождество э, празднуют, ну наверное чайку выпьем такого, заварим и чайную церемонию проведем. Выбирать нормальных КГБ, что выбирать проститутку в жены. Я имел в виду нормальных, в смысле, у которых масло в голове, которые работают. У меня нормально работали, реально. То есть они могли подслушать, подсмотреть, тогда это все можно. Было в начале 90-х, я очень был информированным человеком благодаря этому. Когда-нибудь можно, если доживу, да, я когда-нибудь опишу все это, люди удивятся очень сильно. Яслав, завтра у вас в Европе праздник, вы празднуете, собираетесь, ну а почему бы не отпраздновать, да, почему бы там что-нибудь такое, там, каких-нибудь жареных каштанов не пожрать, да, там, и еще что-нибудь, там, чаю с вкусностями не, не, не выпить. сегодня католическое поздравить, пожалуйста, с праздником поздравляю, но ну, я с самого начала уже поздравлял, но говорят, что-то оговорился и с Паской поздравил, Ну бывает ну что ж, я же экспромтом все это дело. если бы я там записывал себе Мальцев, кто ответит за состояние саратских дорог? Ну, как кто ответит? Мы с вами ответим. Кто еще может ответить? Что же будет, Радаев, что ли, с Володзином отвечать? Или Путин будут отвечать за состояние дорог? Поверьте, те преступления, которые будут вменяться, они... Состояние дорог, это будет, знаете... Какой эпизод преступлений? Я думаю, 389 521, да, так как по каждому эпизоду будет хотя бы там по 5-7 томов уголовного дела, то просто мы не допишем, понимаете? Я уже вчера об этом говорил, что просто не имеет смысла. То есть, достаточно вот этого для того, чтобы человека приговорить. Все, не надо больше ничего рисовать дополнительно. Мы очень много времени у себя оторвем, а нам надо будущее строить. Вы живете в США, почему в США? Я в США ни разу не был, к сожалению. СПЧ сообщила о социальном напряжении в 50 регионах из-за мусорной реформы. О, как бывает, представляете, социальные напряжения. И вот эта вот вся сволочь, которая сейчас называется Совет по правам человека, да, там сигнализирует, что напряженность, там война уже идет, напряженность. Как быть твоим адептом? Спарк -пава, ну как, просто взять и быть, и все, и для этого ничего не нужно. Для этого в общем-то та идеология, приверженцем, который я являюсь, через вас может быть передано большому количеству людей. Вот и все, и вы будете адептом. То есть народовластие, идеологии. Ты будешь помогать? А как помогать я, не я как помню, товарищи какие-то нам с Нью-Йорка позвонили, говорят: мы тут вам отделение организуем, ваше очень хорошо, тем более, что там КГБ нет, никто никого. Не повяжет. А сколько вы нам за это будете платить? Я говорю, ну как-то как, как нисколько. Извини, извините. Так, а может они письма по спам попали? Но они сначала попадают, они потом как же. Так. Стоп, а какова вероятность, что бюджет Ямантау не расхитили и там ни хрена нет? Ну то, что там два полка охраняют, уже говорит о том, что там не все расхитили. Да, Я допускаю, что там украли, но слишком много охраны. Пишут, пальмовое масло идет в России техническое, ну естественно, а какой же еще? Пищевой что ли? Зачем пищевой, если люди глицерин едят, то почему они не могут ланолин есть, который для, для обуви, крем для обуви с пальмовым маслом? Вот тут Мальцев, ну ты и балабол. Мне интересно, кто этого плохого у Санту на минималах смотрит, Роман Николаевич, какой-то Роман Николаевич. Еще бывает что-то интересно. Мне кажется, Роман Николаевич таким как ты уже ничего не интересно в жизни. Так что бывай. Спасибо, Вячеслав. Немного на дело. вам, а, вы нужные нам, а, вы как раз один из самых трезвых людей, кого я вижу, я поним... пожимаю вам руку, но очень хотел пожать ее в реальности, надеюсь, это когда-то случится. Капитан Зеленый, спасибо, очень... мне тоже хотелось, я не первый раз слышал, так сказать, читаю ваш ник, огромное спасибо. Он пьян, это про меня что ли? Ну ладно, будем так считать. В жопу. Будем считать, что в жопу. Многодетного отца посадили на полгода, на полтора года из-за комментариев ВКонтакте. Представляете, вот кто пьяный там, ну или суки просто. Артема, бизнесмена Артема Корпелянского ну, за комментарии приговорили. Суд Томска. Советский районный суд Томска. Вот на что эти судьи рассчитывают? А? Я не понимаю. Я думаю, что они рассчитывают, что Путин будет жить вечно. Пусть не рассчитывают. Амальцев за красных или за белых. А вы знаете, и красные, и белые это продукт исторический уже. Да? То есть надо искать в истории эти продукты. Сейчас нет никаких ни красных, ни белых. Да. Сейчас есть те, кто за Путина, и есть те, кто против Путина. Все, других нет вообще никаких. Если вы пытаетесь как-то там развести по идеологическим каким-то квартирам и окопам, не получится у вас. Те, кто с Путиным, и те, кто против Путина. Все. Вячеслав, смотрю, у вас... С 2014 года разбаньте мои два аккаун аккаунта, а вы напишите, кто что в этом, в почту. я с удовольствием вас разбаню. Просто я сейчас во время эфира ж не могу это делать, а потом я могу забыть. Не стоит уделять внимание дегенератам, Вячеслав, судьи из Коты на рус... надеются на русское авось. Ну да, конечно, но дегенератор нужно уделять внимание. Мальцев, это правда Володин альтруист? Нет, почему альтруист? Володин вовсе не альтруист, просто есть у людей, вот Путин, например, патологически жаденый, для него основное деньги, для, а для Володина карьера, он патологический карьерист, для него главное карьера, для него главное участвовать в государственной машине и чем более высокий пост, тем лучше он себя чувствует. Поэтому у него тоже есть свой бзык. В Новороссийске Геленджике уже третий день нет холодной воды. Авария занятия, праздничные занятия и праздничные детям отменили. Народ в очереди к водовозам, ответ пиндосом. Да? Так. Впервые вижу, что вы в эфире Хотя давно подписан на вас Очень рад вас видеть Петр Станиславович, я каждый вечер в эфире В 21.00 по Москве Каждый вечер в эфире Что значит впервые Это как это? Блин, у меня даже слов нет Я, мне кажется Недавно впервые пропустил Эфир, да, когда заболел вот совсем недавно, да, за многие-многие годы, вот, был такое дело, да, впервые, а так-то я обычно, но ну, это был пару недель назад, когда там... Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение проведения акции. Ну, в общем-то, тут мотив даже нам абсолютно неинтересно. Понятно, что Любовь Соболь оштрафовали, потому что она Любовь Соболь. Потому что ее, им обязательно нужно штрафовать, чморить и так далее. На ее примере показывать, что они будут, так сказать, давить всех тех, кто пытается даже даже с плакатиком постоять. А если уж как она, то есть пытается быть более активной, то вообще будут э, терзать. Да? Скоро по всей стране воды не будет. Да, представляете, то есть э, Россия э, такая страна с большим количеством воды. Я помню также спор с одним человеком по поводу этого, что Рассказывал, как, ну, как все ватники, что скоро весь мир устремится в Россию за водой. Но ну, я а. думаю, что люди, живущие на Великих Озерах, наверное, повременят и не пойдут в Россию за водой. Но ну, это так, шутка. Так, Сергею Суровцу дали два с половиной года колонии за толчок нацгвардейства, а нацгвардейца ограждением. Да, почему... Вот Совершенно непонятно То есть э, Суровцеву два с половиной года Реальных да? э, В колонии А Значит участнику акции 27 июля Раджабову 100 тысяч Рублей да? То есть э, Ну не знаю, я думаю, что это связано как-то в том числе и с теми компаниями в интернете, которые проводятся относительно того и другого. Это связано с их адвокатами, у кого какой адвокат, да, ну и так далее. Ну много тут э, нюансов, поэтому выбирают, кого посадить, кого отпустить. Потрясающая ситуация, то есть они не хотят сажать всех, зачем? Нужно показать, что есть некое правосудие. Ну и, конечно, лучше, чтобы правосудие сработало в сторону, так сказать обвинительную, да, вот с э, человеком, за которого не, некому заступиться, и в, в, оправдательную, в сторону оправдательную с Раджабовым, где там и Бадамшин адвокатом, и, в общем, и, все, и все на свете, и все СМИ по, по этому поводу кричали, и все социальные сети, и так далее, и так далее. Вот, э, напоминаю, что Раджабов кинул бутылку в этих подонков, не попал А значит Суровцев Пальчики якобы прижал Подонку там какому-то командиру Железкой вот этой вот Которой они огораживают Якобы пальчики ему прижал Он не знает еще этот командир Что такое прижимать пальчики Пусть фильм посмотрит на этот счет. Переход называется мальколь его там прижимает Одному черту пальчики Я думаю что Стоит его посмотреть это, черт, такой фильм. Ну, по крайней мере, кусочек из этого фильма, чтобы он знал, так сказать. А вот э, полицейские, в сторону которых кинули бутылку, они испугались и почувствовали себя дискомфортно. Представляете, какие нежные. Как вы относитесь к Мениханову в будущем году выборов в Татарстане, что делать, чтобы не построили в Казани МСЗ. Ну как, во-первых, делать революцию, а к Минихану также отношусь, как и ко всем путинским сатрапам. На чем он от остальных путинских сатрапов отличается? Абсолютно ничем. Вот такие дела. Мальцев, что думаешь про ЗАДЭ? Значит, про злоды. вообще я не думаю как-то. Слава богу, да? Ну а если серьезно, то что тут думать? Ну вот бабка, гай, там летает на самолете, там бабки какие-то у нее есть. А что у других шлюх, которые обслуживают всех этих путинских, у них этого нету Просто это не увидели, не нашли. Ну они воруют триллиардами. Ну Путин со своим братом украли 230 миллиардов долларов с лишним только через один банк. И через один банк 230 миллиардов долларов. Вы, что? Вы, вы даже не представляете, какая это сумма. В этой сумме все. И самолеты, и пароходы, и все, что хотите. Весь мир в этой сумме. На эти деньги можно все банановые республики скупить. Я уж не говорю про шлюху с самолетами. Так что... Просто народ почему-то очень пристально за всякими сексуальными скандалами следит. Но здесь какая-то сексуальная интрижка поэтому интересует. Там этот иркутский губернатор у кого-то отсасывает, тоже их интересует. Чё тут, чему тут, чё тут такого, что мы не знали до этого? Да? Так. Котик ворчит. Да, кот что-то стоит. Вась, ты что там орешь? Так. Ага. Что-то вот Татьяна Липина что-то пишет. Я не пойму, а что она пишет-то? суть вопроса восклица кидайте те деньги на революцию 5 11 17 счет что несет человек вы хоть научитесь формулировать если вы там работаете на кого то вы как-то формулируете, научитесь а если вы ни на кого не работаете то просто научитесь формулировать так и ФБК подал заявление в полицию о пропаже Руслана Шведдинова. Ну, его утащили, как выяснилось, в армию. То есть это э, работник фонда борьбы с коррупцией, и его уперли в армию. Сейчас, говорят, уже на новой земле он обнаружился в воинской части 23662, представляете? То есть... Говорят, что, как пишут, везли на нескольких самолетах, представляете, как Путина буквально, утащили, на его месте надо дурить, отказываться принимать присягу и говорить о том, что он пацифист, и у него такие глубокие пацифистские устремления и такая глубокая идеология пацифистская, что он никак не может... Взять в руки оружие, поэтому просит в соответствии с Конституцией дать возможность отслужить альтернативно и посмотреть, как они будут крутиться. Я бы посмотрел, очень бы хотел. Армия ворует людей. Да это разве армия? Это так, путинская шобла. Это таким образом они пытаются запугать, видите, они все время ищут какие-то новые формы для запугивания. Свободу Сергею Рыжову. Абсолютно с вами согласен. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, расскажем о той ситуации, которая вокруг Сергея Рыжова, она совершенно странная. То есть пока судить его не собирается никто, он лежит с переломанной ногой. И, в общем-то, и арестован. То есть, и отпускать его, естественно, не собираются, потому что его там обвиняют в терроризме экстремизме, и хер ее знает в чем. Слава Лукашенко на их слушал, не слушал, но читал. стенограмм прочитал. Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане. Видите, то говорили, это не мы, и никаких учений не было. Теперь, оказывается, учения были, это они и уволили. А помните, там эти вертухаи вертуха под плакатом показывали, как проводят избиение там, заключенных, да, и там девиз был... Э Жизнь Родине, честь никому. Да я подумал, честь никому, потому что у них у всей этой сволчи никакой чести нет. Поэтому, конечно, честь никому. Кому же они могут честь отдать свою, когда у них ее нет? Э, Вячеслав, вот есть статья за оскорбление чувств верых. Так почему чувства сатанистов не защищает Ведь они тоже верующие только в сатану. По скриптам, сам я верующий православный, но это странно. Да, для меня это тоже странно, я считаю, что если э, есть свобода, то э, эта свобода должна быть для всех, какую бы религию не исповедовали. Да? Помните даже на авианосце Великобритании, э, для сатаниста, который на этом авианосце был один, э, отвели маленькую комнатенку, в которой он мог молиться своему богу. Но это нормально. Слава, попробуй в Comedy Club выступать. Иван Проказов пишет еще. Вот. Ладно, Иван Проказов, обязательно попробуй. Вот когда мы власть возьмем, да, я вот тот орган, который возглавлю, я назову его Comedy Club. Блять, ты охереешь, как я буду выступать. Просто охереешь. Особенно с обвинительными заключениями, блядь. И будет это все называться, я специально для тебя это назову, камеди-клаб, блядь. Слава, почему сидеешь? Сидеют сакуны. О, как, блядь, видишь как. И ты поди викингом, расскажи варягам Скажи, ребят, вы вот ну сейчас ты таких не найдешь, но я тебе могу подобрать несколько. скажи, вы сидели, потому что вы с иконой. я посмотрю, что они с тобой сделают. с иконой сидит, очень смешно. к сожалению, человек с возрастом, да, начинает сидеть, а некоторые не с возрастом. кто-то лысеет, кто-то сидит. Кто-то лишается ума, ну, например, как ты, да? Всякое бывает. Я предпочитаю сидеть, а не лишаться ума, понимаешь? Я предпочитаю сидеть, а не сидеть, понимаешь? Так... Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями, ну такой честный подход, у человека есть село, он же не крепостник вместе с жителями, взял и продать решил тем, кого это не угнетает, да? кто, кто мог бы купить, да? один мой родственник в свое время после... Крымской компании купил, тогда было крепостное право, купил село вместе с крестьянами, потом всем дал волю, землю и все дома, в которых они... Ну все, в общем-то, имущество, которое было, разделил. Почему? Потому что он жениться ему приспичил, очень хотел он жениться, а она была крепостная. Вот поэтому так произошло такое. Вот и А сейчас, видите, фактически человек каким-то образом, ну, я понимаю, что он не купил эту землю, а как-то там отжал ее каким-то путями интересными. И вместе с людьми, точно так же, как общаги, да, общаги там перешли кому-то, а в этих общагах люди проживают. И огромное количество крепостных. А Обсмотрите Крым. Какое количество крепостных, землю забрали, и все стали крепостными, потому что Путин подписал указ о том, что они теперь все россияне. И они автоматом стали крепостными. Такие вот дела. А сколько крепостных? Ну, если домов 45, там даже если в каждом доме по одному, то нормально. Как? Чичикову и не снилось столько, да, за один раз помните, он там все по несколько душ пытался приобрести так что все видите, мы на полном серьезе об этом разговариваем, раньше это был анекдот в времена Ельцина помните, когда Ельцин выходит и говорит, ну что вы вот все о себе, о себе нет, чтобы о народе подумать Чубайц руку тянет, говорит, «Борис Николаевич, да, мы подумали о народе, душ по 200 на, на первое время было бы неплохо». Вот я думаю, что... Сейчас это уже не анекдот, сейчас это уже норма жизни. Первый серийный суд «57» разбился, в Хабаровском крае пилот, я так понимаю, катапультировался и так далее, и так далее. Ну, я так понимаю, не первый серийный, он единственный. Единственный, который везде показывали на всех этих э, парадах, там потом рассказывали, что он летал там куда-то, бомбил в Сирию, летал или там бомбили за него, я не знаю. Ну, тут, в общем-то... Изи все, грубо говоря, то есть был один Су-57, Путин рассказывает о том, как здорово, все очень круто, но видите, оказалось, что не очень круто, что э, единственный самолет сгинул, а вот какой-то генерал, я его фамилию не знаю, озвучил, из-за чего упал Су-57, генерал... Это умница, я вам скажу, это спиноза какая-то, он заявил, что СУ-57 мог упасть в результате неисправности или ошибки пилотирования, да? но с учетом того, что не вились никакие боевые действия, включая и марсиан, да, ни с кем, то, наверное, это единственно возможные варианты, поэтому... то есть, это, если врач врача спрашиваешь, а от чего пациент-то скончался, а он, он скажет, а пациент скончался или от остановки сердца, или от остановки дыхания. И еще что можно сказать, ну что великий врач, блядь, Ибн Сина, йо, блядь. вот так и этот. Это буквально какой-то Сун Цзы, а не генерал просто, гений, гений, крутой пике пишут, Да. Самолеты падают каждый месяц Я вообще удивляюсь, что он только что упал Вы понимаете, я вот забыл сказать Тот день, когда Путин что-то там калякал Обычно, ну может быть И поэтому и забыл сказать Потому что, ну как-то Когда что-то иногда бросишь фразу между делом а потом это случается, а когда вдруг забываешь что-то сказать, оно не случилось, думаешь, а я и не сказал так вот в тот день, когда Путин э, рассказывал там журналистам всякие глупости да, я хотел сказать, что обычно, когда он калякает, падают самолеты а тут он взял и не упал да? поэтому, вот видите, он упал позже гораздо так На небесную ось налетел, ну да, на небесную ось налетел, и Россия потерял, да, единственный истребитель с технологией стелс, вот обязательно с технологией, представляете, вот тут вот разбился, ну блядь, ну в жопе, все, какая нахер технология стелс? Все, превратился в мусор. Но обязательно разбился. Но какая технология, да, как помните, в том анекдоте, когда э, мужичок приходит в э, э, швейную мастерскую, говорит, мне надо костюмчик шить. Ну, его обмерили, шили, он одевает еб. это советская швейная мастерская. У него один рукав вот такой, другой, естественно, вот такой, и так далее. И также и со штанами. Он говорит, а что мне делать-то? Говорит, ну что, ну ты тогда одну руку высунь, другую подожми там, ну и как-то вот научили его ходить и все нормально, О, опять тут налетели эти, налетели бесноватые, вот, и... Ну, владели его, вот костюмчик научили ходить, он вышел на улицу, идет как ДЦПшник такой, и два иностранца идут, один говорит, смотри, как, какой-то странный такой ДЦПшник, такой какой-то непонятный урод. Другой говорит, ну, зато как костюм на нем сидит, вот это из этой же серии, да, Что? самолет разбился, но зато, блин, с технологией стелс, не просто какая-нибудь херня на босном масле. Мальцев, что ты лжешь, он ведь не в единственном экземпляре, их несколько образцов, 57, ты их видел все вместе? А? Ты их видел? Вот эти самые генералы сказочные рассказывают, что это единственный серийный образец и все такое прочее, да, единственный с этой стелс технологии и прочее, прочее, прочее. А макетов, сделанных из папье-маше, я не знаю, там может быть очень даже и много. Все говорят про конкретный истребитель. Ты научись слушать. Переходит в состояние стелс после падения. Да, наверное, очень нормально. Их очень много, говорит. А только они стелс, их поэтому никто не видит. да, вот Товарищ говорит, что их очень много. Не видит их, они стелс. Невидимки. О какой... Вот пишет, что мне надо разбить лицо, недореволюционер. Ну ты приезжай, разбей мне лицо, какой-то, желающий разбить мне лицо. Я всегда рад, когда кто-то собирается разбить мне лицо, да? Только у него могут возникнуть некоторые проблемы. если бы вы жили при Октябрьской революции, какую бы партию вы поддержали? Давайте не так, Матвей Полеев. Давайте так: если бы я жил в то время и не знал всего, что знаю сейчас, вот, ну то есть вот того периода, то есть будущего, не знал бы будущего, да? Я поддержал партию большевиков, безусловно. Если бы не знал будущего, Безусловно. Даже вообще сомнений нет никаких. Конечно, я, вероятнее всего, стоял бы в партии анархистов, но э, потом бы, наверное, поддержал большевиков. Ну, потом, до 1937 -го года я бы не дожил, меня, наверное, расстреляли бы где-нибудь гораздо раньше. Еще во времена, так сказать, э, изгнания Троцкого и всех остальных. Так что я думаю, что все было бы нормально. Так, в Екатеринбурге сгорелся оборонный завод, Подмосковье Подмосковье сгорелся резиновый цех, в общем, все горит. Еще целые кучки трансформаторов сгорели. В общем, в крыму арестован гражданин Яцкин по делу о госизмене. Вот какой-то еще Иван Яцкин, оказывается, этапирован для следственных действий в Москву. Тоже вот госизменником его теперь величают. И вы знаете, что про это дело мы будем знать? Ничего. Это будет засекречено, адвокат даст подписку и так далее. Мы ничего не будем знать, нам скажут, что там вот какой-то госизменник. То есть любого бери, сажай за госизмену, это хуже 1937 года. Так... Обвиняемый выносил не мужчин покончил с собой в суде Петербурга. Очень много в судах кончают с собой. Странная какая-то напасть такая на суды. Кто вас финансирует? Александр Дауров. Ну, судя по тому, что вы меня спрашиваете, значит не вы. Значит, вот все остальные, которые тут э -э пишут, да, и пишут в донаты, они меня финансируют. Э -э вот такие вот. Ага. Слава, смотрел фильм «Крылья империя»? Не, не смотрел. Такие вот дела. Папа Привет! Привет! че улыбаюсь. А дай мне стаканчик. Я сел и забыл стаканчик взять. На. Не, ну... Дайте вам стаканчик. Так. Вот тебя посадили сюда, да? Так. И? Да. Да. Российская пенсионерка основала сеть публичных домов. Представляете, как здорово. Ну, она решила, что же. Наверное, в предпенсионном возрасте находится. Сама решила искать, как они объявили, что надо самим источники доходов искать О, хорошо, водички ага. Пошли, Слава, как вам идея 30 декабря всем отключить телефоны? Прекрасная идея, если все что-то делают одновременно Отключает телефон, включает свет, все что угодно. То, что покажет, в бубен стучат, то, что покажет, что люди едины. Так. Вот мне тут пишут, что, знаете, я председатель одного из казачеств. Недавно мы с казаками обсудили и решили, что вы занимаетесь неправильной деятельностью. Прекратите критиковать Путина, если не хотите неприятностей. И это вот этот придурок пишет человеку, которого разыскивают за терроризм, что ли? Какие могут быть у меня неприятности, гандон? Я вот специально зафиксирую вот этого козла. Специально зафиксирую. Когда власть возьмем, и тебя нагайкой высечем так, что ты блядь, сидеть не сможешь, скотина. Вячеслав, как думаете, как развивалась Россия при успешном исходе восстания декабристов? Знаешь, Рафаэль, я блин, я всю жизнь об этом думаю. Вот я думаю, если бы декабристы не проспали, если бы вовремя пришли, да, если бы просто встали там, на несколько часов раньше, не бухали всю ночь, не пришли потом к шапочному разбору, а пришли вовремя, когда еще не принял. Николай первый присягу Я вот думаю, чушь тогда было бы Да и Милорадович, наверное, не писанулся бы за Николая Потому что еще, он, он тоже не хотел его Дофига, да кто не писанулись бы И все, и Россия была бы другой А вот какой? Не знаю Интересно Вообще, было бы время Можно было бы сесть, поразмышлять И написать роман на эту тему В котором декабристы победили Гениальное было бы произведение Реально гениально. То есть с Пушкиным, который не погиб бы на дуэли, с Лермонтовым, которого бы тоже не застрелили, и так далее, со многими другими вещами. Так, вот Рафаэль, удивительно, у тебя особенности как раз вот те вещи, в моей душе трогаешь, которые такие, ну, как бы это сказать, выпуклые, да, о которых я думаю, переживаю, про которые не говорю, может быть, в эфире, но которые меня очень будоражат. Так... «Следственный комитет задержал нижегородца, спрятавшего ноги убитой тещи в лесу». Блин, просто жесть какая-то. Вот, а, а, убил и съел. Да? Вот, та, такие вещи, такие заголовки раньше э, ну, специальных журналистов держали, чтобы они выдумывали. А сейчас ничего не надо выдумывать. Сейчас самый тупой журналист в таких заголовках нарисует сколько хочешь. Вячеслав Баркадел. Это по поводу девочки. Ну, у меня два мальчика и две девочки. Почему же бы прокатило? У меня все нормально. Так что, всего поровну. Я тем более всегда и мечтал, мне всегда казалось идеальной а, жизнь Рамзеса II, у которого было а, 150 мальчиков, да, и 149 девочек, кажется, или 151 мальчик, 149 девочки. я не помню. Ну, посмотрите. Ну, то есть, всего 300 детей было, вот девочек чуть там не меньше, да? Как единственный самолет может быть серийным? И это вот вопрос к тому народу, который это написал. Я тоже задаю этот вопрос, что как может быть серийным единственный самолет? Вы прям в точку, я даже там записал, просто забыл сказать очень комментарий мне нравится. Удивляюсь, как Мальцева удается одновременно быть агентом Госдепа и ФСБ, одновременно быть евреем и русским. Антисемитом. Ну да. Да. Вячеслав, как думаешь тебе, Медведев с Путиным под фейк аккаунтами пишет сообщение? Ну, надеюсь, что нет. Вообще, представьте себе, если бы а Медведев и Путин слушали Мальцева, они бы не совершили огромное количество ошибок, которые, в общем-то, являются ошибками для них самих. То есть они совершают те действия, которые не должны совершать это, не в их пользу эти действия, понимаете? То есть понятно, что они ненавидят народ России, понятно, что они геноцидом занимаются, понятно, что они обворовывают страну, но они совершают еще те действия, которые, в конце концов, приведут их в яму. Так. Так, и в Москве нашли тело женщины с пакетом на голове. Че? Ну ладно, я не буду больше ужаса эти читать. Мужчина напал на помощника прокурора в центре Москвы и какие-то столичные, я прочитал, случайные полицейские, вместо столичных полицейских, но, наверное, не оговорился, задержали этого человека. Да, действительно, какие-то случайные шли. Мальцев, ты предател. Предател. Вот я кто такой? Стариков Дмитрий. предатель, Бля, хорошее слово. Фашист и предатель. Обязательно я вот так и буду называться. Здравствуйте, террорист, фашист и предатель. Славу легко обвести вокруг пальца коммунистическим бредом. Обхохочешься вообще. Просто обхохочешься коммунистическим бредом. Вокруг пальца обвести. Жуть. Сегодня 23 декабря, пишет пресс-служба следственного управления по Саратской области. Но Сегодня 24 конечно, сообщил подробности трагедии. То есть, 21 числа был ППСник убит. И интересно, вот подробность трагедии. То есть, шли ППСники, какие-то еще люди шли. Они подошли к этим людям. Один из этих людей выстрелил. Непонятно, откуда он взял пистолет. То есть, вынул ли он пистолет, отобрал ли он у ППСника или еще какой-то вариант был. И так далее. Что-то, в общем, тайно покрытая мраком. Так пишут обычно, когда полный обсер. Вот так, когда нет никаких подробностей. Вот, видите, мне говорит, Мальцев Себастьян Перейра пишет, что из Идии несешь бред, когда сдохнешь, Себастьян Перейра, да? Сдохнешь ты раньше, я уверен, понимаешь? Причем уже начал подыхать. Вот, а если я вдруг тебя как-то там, как ты говоришь, замучил, так ты отключись и все, я вот тебя сейчас заблокирую, чтобы ты не переживал, а ты еще отключись. И все. Вячеслав Золотов засал дуэль или нет? но ну, он мне никак не сказал, но я думаю, что <сёк> в ближайшие какие-то там полгода я ему про это напомню, очень жестко напомню по поводу дуэли. Я думаю, я-то не собираюсь отказываться. Я в любом случае, если буду жив, Эту дуэль, так сказать, реализую. Обязательно это делал чести. Вот человек мудрый пишет мне, пересмотреть взгляды просит и сидеть потише, в противном случае вас будут ждать крайне неприятные последствия. Федя и Валера вас уничтожат. Хорошо, что Федя с Валерой есть такие люди, хорошо, что есть такие мудрецы, которые мне... Ну, я ведь человек не мудрый, поэтому я как-то сидеть тихо не могу, я сильно пассионарный. Огромное количество троллей набежало, что, откуда они взялись-то, а? Генерал таможенной службы обвинил, обвинили в помощи контрабандистам, а вообще, а в чем же еще его должны были обвинить, конечно, они только этим и занимаются контрабандой, для этого они там и поставлены, чтобы бабло черное получать, вот по месту жительства, я так понимаю, изъяты 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро. Для генерала таможенной службы это сущие копейки. Я думаю, это то, что он решил, наверное, не держать в связи с опасностью обыска. Это, наверное, за один день, там за неделю, может, собрал, там я не знаю, золотые слитки, люксовые часы и прочее, прочее, прочее. но это... Для такого рода генерала, я так понимаю, это... Вот так, семечки. Надо искать, где у него там лежат, лежат денежки. Такие вот дела. Так, вот такие... Вот пишут, Стрелок Гандон Нодовский. А кто вам сказал, что он Нодовец? -то? Вам это сказали по телевизору? А вам еще что по телевизору сказали? Почему вы верите тому, что говорят по телевизору? Причем как странно, одному верите, другому не верите. Так не бывает. Либо вы должны ничему не верить, что там говорят. Понимаете, власть всегда лжет. Даже если власть говорит правду, она все равно лжет. То есть она вырывает кусок, она дает этот кусок в то время, когда это может спровоцировать ну, наиболее худшие для народа последствия. Понимаете, власть всегда врет, это аксиома. Если вам по телеку сказали, что это нодовец, значит это не нодовец. Если вам по телеку сказали, что это террорист, значит это не террорист. А если вам по телеку сказали, что это герой России, то это паскуда значит, понимаете? Слава, вчера водка сегодня бурбонская. А что такое бурбонская? Это вы, наверное, бургундская спутали с бурбоном. Ну, бурбон я не пью, да, это, это, это не мое. А бургундское последний раз я пробовал, может, весной. Пино-нуар. Так, в общем-то, можно иногда на праздник как раз бургундское, да, очень неплохо. Но давно не пил и, в общем-то, и даже сегодня не планируем. Ну, может, на Новый год, а может и нет. На Новый год я уже купил детское шампанское. Уже детское купил шампанское. Оно, кстати, здесь обалденное. Из яблочного сока. Вячеслав, надо тебе с под лицом золотом стрелять. Конечно, надо. А как же? Это же удовольствие удовольствием, понимаете? Это же, это же... Это же кайф, понимаете? Ну, где я еще вот смогу найти? Вот представь, я вызову какого-то человека, да, который ничего плохого в жизни не сделал, или не сделал столько плохого, сколько золотов, да, там, как-то, ну, а Мне очень хочется получить такое удовольствие, как дуэль. То есть такой опыт в жизни, я думаю, неоценимый, совсем неоценимый. А кому я могу предложить дуэль? Все скажут, что мальцу взял, застрелил хорошего человека. Ну, даже если это гандон, собственно, да? А здесь никто не скажет. Здесь скажут, о, да, вот с такой шапкой генерал, блядь, пожалуйста. Даже если Путина притащить, ну, блядь, кому-то будет жалко. А эту суку не будет жалко никому. Он же из девятого управления, как он говорит, он же, блядь, с двух рук стреляет. Ну, если он... Вдруг получит пулю промеж глаз, это уже его вопрос, надо было тренироваться больше. Так что я с удовольствием прям для меня это прям очень ожидаемое удовольствие. Обыски идут крупнейшей в Российской Федерации компании автозапчастей. Ну, от, отжимают Евроавто, такую э компанию по запчастям. Обратите внимание, так по автомобильным делам они пошли, да, уже это какая третья по счету э компания автомобильная, которую они отжимают. Молодцы. Недавно активизировался так называемый Никита Бесин из Юргии, как стоит бороться с этим путинским ничтожеством, привет из Нижнего передайте, привет Соня, привет, да, как, а зачем с ним бороться, власть возьмем и все, и... а дальше уже. Посмотрите, вот такие вот эти путинские ничтожества, они будут кричать, нас обманули, они будут единоросов рвать в клочья, ФСБшников будут рвать в клочья, вся эта вата будет кровь плить, вы это увидите, жутко будет, И будут рассказывать, что их обманули, что им рассказывали, что вот Путин хороший, а он негодяем оказался. Вячеслав Вячеславович, вы можете прогнозировать, когда начнется повышение протестной активности населения в России, то в России очень протестно-активное население, да, но более как бы, действия должны быть системными, да, и солидарность должна быть. А активность достаточно уже того, что есть, хватило бы, чтобы снести. Слава, ты обещал лишить золотого наследства, а не между глаз. Ну это как получится, вы же знаете, когда, когда вот по мишеням стреляешь, то можно стрелять в пах. да. А когда с живым человеком стреляешься, то тут можно, как бы. ну не знаю, стоит рисковать, не стоит, не знаю. Может быть и, и в пах. Тут все зависит от состояния души. Ты же всегда сам знаешь, куда полетит пуля. Я вот когда стреляю, всегда знаю, куда пуля полетит. Я помню, много-много лет не стрелял, приехал на стрельбище э, МВД, стрельбище Саратовского училища. Ну и какой-то там э, зам по бою, там я не знаю, вот его ко мне приставили, э, э, мишени подняли, они бегут, движки. Ну, прицеливаюсь, стреляю, он видит трассер, говорит, не попал. А я, а я вижу, что попал. Ну что сейчас она придет, я ему говорю, успел еще сказать, мастерство не пропьешь. Она бах! Прям четко. И всегда ощущение, что ты вот откуда-то из груди ее направляешь, эту пуль, что ты выстрелил, а еще ничего не и Вот ты внутренне знаешь, куда она попадет. Внутренне не знаю, как это описать. Поэтому тут пуль Дурстык молодец. Ну да, наверное. У золотаря яйца, член на лбу, что непонятно, право. Я вот надо был Да, да, очень хорошо, вы поддели меня, то есть, видите, я оказался не очень оригинальным. Ну, я-то как -то от души. А если бы захотел схахмить, не знаю, придумал бы такую шутку или нет. Очень смешно. Кто не рискует, тот не усирается. Это точно. Какая Пасха у Мальцева, папа юрист. Папа, у меня Вячеслав Иванович Мальцев, он действительно юрист, да, но по национальности русский. Ибо его папой был Иван Федорович Мальцев, а мамой числова Анна Сергеевна. Так что в этом отношении все в порядке. Обуски идут в крупнейшей ВРФ компании. Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине. Да, видите, за всю Россию Кадыров заявил. Обратите внимание, <coughs> вот когда, я могу сказать, когда допрашиваешь человека, и если он один заявляет за всех, что они это не делали, а группа эта очень большая, то 100% что это сделали они. Понимаете? Потому что нельзя знать за всех, что они не делали. Но можно знать, что они это сделали, и отрицать. Тогда человек отрицает. Ну так человек устроен. Кадыров особенностей таких психологии допрашиваемого не знает. Поэтому он говорит о непричастности всей России к убийству боевика в Берлине. А кто же убил ты его? Чех, может быть, убил или Киргиз или, нет, я не знаю, американец или швед? Кто убил ты этого э -э, Хунгашвили? А убил, конечно, э -э, гражданин России, причем у которого левые документы, липовые, и все это уже сейчас доказано. Такие, а, вот. «А как вы справитесь с Кадыровым и его армией? А надо справляться будет с Кадыровым, если падет режим Путина. Я думаю, там справляльщиков своих навал. И с его армией, и с Кадыровым, и со всеми остальными. Вы еще думаете, чеченцы все обожают кадыров что ли? Я вам совсем по-другому скажу, что они его сильно не любят. И у него будет очень много проблем». Как только режим Путина грохнется, у него будет колоссальное количество проблем, я думаю, что его режим не устоит против его народа, он его вынесет на народ, поэтому, ну, надеюсь на это, по крайней мере. Так что, там не до этого будет, понимаете? Так... Ну, и кроме всего прочего, вот особенно когда пугают какой-то страшной силой Кадыровской, невероятной. Ну, предположим, даже у Кадырова 75 тысяч боевиков, как некоторые считают. Что такое 75 тысяч для России? Можете себе представить, России, да, и 75 тысяч. Это ерунда полная. Я не знаю, сколько с другой стороны. У чеченцев против кадыровских боевиков, я думаю, больше, чем 75 тысяч. Я думаю, что они никоим образом не хуже подготовлены, а мотивация у них гораздо выше. Поэтому полетели спать, Вячеслав, полетели. Так, на конкурс для компаний создающих Контент в интернете впервые выделят 3 миллиарда рублей, вы можете представить? То есть Кириенко там со всей шоблой выделяет 3 миллиарда рублей для компаний, которые создают контент в интернете. Ну, то те люди, которые создают контент в интернете, они продают этот контент, да, каким-то образом. Если у, у, они не могут его продать, да, то тогда смысл им за это платить. То есть, значит, это шлакоотвал, потому что интернет, интернет в, как бы в интернете востребовано все. Если это нормально, это востребовано. А путинц, как всегда, дорого и не нужно. Минком связи подвело итоги первых учений по закону о суверенном интернете, о суеверном интернете. Помните? суеверная демократия, у них суеверный интернет, да, <свят> вот, и говорят, что все очень хорошо, что они теперь всех э, смогут там не пустить, всех блокировать и прочее, прочее, прочее, ну, посмотрим, учения, они все учения проводят, то есть у них не очень получается, судя по всему, Вот такие дела. Я думаю, Путин еще лет 7 продержится. Так, ну не знаю, вы знаете, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Что-то есть ощущение такого, что не продержится он 7 лет, что он даже до 2024 -го года не продержится. Ротенберг поблагодарил за Крымский мост Бога, Путина и противников строительства. Эх, артисты, блядь. Силанов объявил рост доходов россиян. Ну, вот молодец тоже артист. Оказывается, доходы растут в текущем году. Произошел рост за счет роста зарплат, пенсий, пособий. Заметили, да, пособий, зарплат, пенсии выросли. Блядь. Так, и Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих. То есть, все стало, стало за народ, за народ. Матвиенко предложил бесплатно давать квартиры многодетным семьям. То есть, вообще просто просто чудо какая то а не валька. Да? Депутат Госдумы предложил... Ограничить использование одноразовой посуды. Видите, какой-то ЛДПРшник очень за экологию печется. Да? Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США. Сипуку сделают себе, это будет ответ на санкции. Путин заявил, помехи малому бизнесу начались со времен древлян. Да, то есть для Путина, кто является виновниками всех проблем, ну мы слышали, американцы, террористы, всякие ИГИЛ, Ленин недавно слышали, а, разгильдяи, вот помните, он тут сказал вчера, что из-за разгильдяев а, срыв, значит, сроков ввода фельдшерско-акушерских пунктов, ну естественно древляне, а кто же еще, древляне виноваты. То есть Путин ни в чем не виноват. Во всем виноваты древляне. Вот. И Путин вот пишет, суеверие – это вера в мистическое. Ну, не знаю. Дело в том, что нужно понимание того, что такое мистическое. Да? То есть изменение мира – для а, неизвестным для всех путем. Это мистическое. Да, это как раз и есть мистика. Да, да то есть это как раз вот мистическое. Так. Валя резко слезла со стакана, пишут. Ну да. Путин Объявил, почему в Чечне было много бандформирований. Он говорит, потому что было невозможно находиться вне бандформирований. И это общая вина страны. Вот видите, там древляне виноваты, а здесь вся страна виновата. Ребята устроили войну в Чечне, а виновата вся страна. Молодцы, просто молодцы. да, И вот он сказал, что Россия виновата в ситуации в 90-е годы. Россия виновата. То есть, это человек, который в 90-е годы был КГБ командовал. Ну, ФСБ. А, оказывается, виновата Россия. Не Барек, Ельцин, там, не вся эта шобла, не он, КГБшник, да? Так что, странный чувак. То есть, по поводу фельдшерско-акушерских пунктов он не виноват. Там древляне не виноват, и разгильдяй. А и по поводу Чечни он не виноват. Да, там какие-то, значит... Виновата, виновата вся Россия. Да? А поручил. Он еще решить, ну вот сейчас все обсуждают по поводу улиток, чтобы, чтобы были улитки, да, чтобы все мужики кушали улитки, все на улиток, решим заодно демографическую проблему. Он так шутит, у него все шутки ниже пояса, еще пообещал он. То есть предложил Патрушеву, ну, наверное, тот такой общеизвестный импотент, да, патрушу мне предложил тоже жрать улиток, И я сразу вспоминаю, вы знаете, мол, Брукс в свое время говорил фразу такую, что если президенты не могут делать это со своими женами, они делают это со своими странами, то есть вот эти ребят, которые там решили накинуться на улиток, да, похоже, у них очень большие проблемы, и их проблемы в голове, они проистекают из-за их проблем в штанах, понимаете? И это очень страшно, то есть, куда они нас приведут со своими этими проблемами. Так что, назвал Гражданский кодекс Путин документом высочайшего класса, видите? То есть, Гражданскому кодексу 25 лет... А он говорит это, о нем как о документе, который чуть ли не он написал, да? То есть к документу он не имеет ни малейшего отношения, но наш гражданский кодекс, да? К Чечне и ко всем этим делам он имеет прямое отношение, но это виновата вся страна, да? А вот такие дела. А еще вообще обоссаться, а, а извиняюсь, выражение. Президент России Владимир Путин направил приветствие членам Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по случаю 20-летия образования Совета и 25-летия гражданского кодекса РФ. То есть люди, которые вообще никакого отношения к гражданскому кодексу не имеют. Да? Появился гражданский кодекс 25 лет назад, ну не 25 лет назад, гражданское законодательство в Советском Союзе тоже было и может быть оно как-то отличалось, поскольку не было частной собственности и прочее, прочее но э, все равно источником то гражданского кодекса что этого, что того был кодекс Наполеона, поэтому он еще почему не празднует в соответствующую годовщину принятия кодекса Наполеона. Так что к этому он отношения не имеет, но показывает, что имеет. А к тому он имеет прямое отношение, но показывает, что не имеет. России всех опережает по вооружениям. Путин начал рассказывать, что все на первом месте. Вот обратите внимание, задвинул он сейчас, я скажу. Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. Вот можете в это поверить? Вот руководители СССР ничего не крали, вообще ничего не крали у народа, да? Но СССР всегда был в роли догоняющего. Путин со своей шоблой все украли, но у него Российская Федерация опережает США. Да, и весь Запад опережает. Ну давайте вот с вами разберемся, коротко так, потому что время уже, конечно. Вот э -э, за пять лет сколько Россия потратила на оборону в долларах? 200 миллионов, э, миллиардов 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов. Сколько Соединенные Штаты потратили на оборону? 3 триллиона 500 миллиардов. Можете себе представить. Три триллиона пятьсот миллиардов, то есть Россия потратила столько, э, то есть США за пять лет потратила столько, сколько Россия потратит за восемьдесят семь с половиной лет, можете себе представить, то есть разница в семнадцать с половиной раз, причем нужно понимать, США из бюджета не воруют. А в России воруют с таких бюджетных ассигнований, ну, как минимум, ну, больше половины, всегда больше половины, будем считать половину, да. То есть, и что происходит? Вот за год бюджет США 720 миллиардов, да, бюджет будущего года больше, там, 727, ну, будем считать 720 миллиардов долларов. Бюджет России меньше 40, будем считать 40. Это разница в 18 раз. Можете себе представить, в 18 раз. За 18 лет Россия потратит столько, сколько а в 2020-м потратит США. Но США-то и в 2021-м потратят. Какие передовые технологии, о чем вообще речь? Они из воздуха, что ли, появляются? Их, милая, артисты. В России уровень жизни хуже африканских стран, поэтому нужно рассказывать о каких-то мифических ракетах из мультиков. Самолеты вырезаются в землю, которые в единственном числе, да, нужно рассказывать. А зато у нас вон оно чем. мы вон какие молодцы. Жуть. «Армата рулит». Ну да, про армата уж все забыли. И он сказал... Поехали. Да, Путин сказал, что сейчас на выставке некоторые докладывают с гордостью такая-то, такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать. Техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья сразу вспоминается прапорщик, который говорит, это, это не шахматы, здесь думать надо, да, вот это вот точно блядь, просто, из какой-то, то есть э, Путин рассказывает о том, что э, надо, надо вот э, делать технику, которая лучше США, ну тогда, во-первых, не воруйте, да, во-вторых, хотя бы вначале денег столько начните вливать. Если вы хотите делать лучше, значит, надо вливать даже больше. Там мне показывает время. Так что Путин опять всех переиграл. Сразу вспоминаются по поводу, что такое братья дебют, да, и что такое товарищи идеи. Помните, Остап Бендер вчехлял, да, что идеи товарищи. Это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Вот здесь я вообще никакой логической формы не вижу. Я вижу э, только мошенника, которого зовут Вова Путин, и который пытается наколоть э, весь мир. Да? А там сидят вот эти люди, которые вместе с ним мошенничают и сами вот так вот глаза закрывают и думают, ну что он несет, сука, ну жуть. Ну и, наверное, последнюю тему сегодня это Лукашенко. Я тут завтра, ладно, мы поговорим. Он тут и сволочью называл послов польских Путин. В общем, распоясался, да? Да. И... Так, так, так, сейчас. Надо обязательно про Лукашенко. Вот президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вариант объединения, при котором Россия вступает в состав Беларуси. Это такая шутка. Пусть Россия вступает в Белоруссию. Да? Но на самом деле это не шутка. Это говорит о том, что идут переговоры очень серьезные. И, в общем-то, я вполне допускаю, даже вот, он-то он шутит, а может быть и не, не шутит. Какая разница, кто в кого вступает. Суть-то это не меняет абсолютно. Да? Речь идет об объединении, о том, что Путин поглотит. Не Лукашенко поглотит, Путин поглотит. Но он признает, я так понимаю, что оказывает давление и так, далее, и так далее. И вот он говорит, что если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну, это уже... Запад и НАТО не перенесут Потому что они сочтут это За угрозу им И в чем-то они правы Да, то есть Лукашенко Иными словами рассказывает Что единственным гарантом Является безопасность и является НАТО На полном серьезе он это говорит Что единственный гарант безопасности Ну если его слова Правильно, так сказать, отфильтровать То это НАТО Но на самом деле я в этих словах совсем другое увидел. НАТО-то, конечно, не вступится за Беларусь, Чего бы там Лукашенко не говорил. Это он для своих говорит. И для внутреннего, так сказать, потребления, чтобы белорусы не ссалят. За нас НАТО вступится. Никто за вас не вступится. НАТО вступился за... Североатлантический блок вступился за Крым. Вы это видели? И как же он вступился? Если он также вступится за Белоруссию, я представляю. Никто ни за кого вступаться не будет. Белоруссия не является страной над государством-участником. Поэтому никто не будет вступаться. Все это ерунда. Ну, будут какие-то санкции рисовать и прочее, прочее. Поэтому это вам просто пудрит мозг. Просто пудрит мозг. Так, ну давайте я прочитаю донаты. Потому что уже... Время. Так. Валерий СП. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Лишивый тварь пишет. Согласен, спасибо. Артур СТ. Ну, смотри, спасибо. Максимус Пырловка. Слава, привет. Имею квартиру в городе, но не живу в ней. Плачу иногда коммунал, который лишь растет и думает дальше будет расти. И придумывать будут новые услуги как думаешь может продать ее и деньги на революцию тратить как-то да и свободным быть от долгов все же лучше чем этим сукам платить бабки. И, Максимус, я могу посоветовать квартиру продать, чем быстрее, тем лучше, потому что она будет все время падать в цене, а деньги используют для того, чтобы они у вас были, потому что я не знаю, что будут, да, будет дальше. понимаете Вы, конечно, можете как угодно их использовать, в том числе и на революцию, и на что угодно, но э, если у вас будет эта кислородная подушка, которая не будет просить, так сказать, Жрать. Если вы купите какие-нибудь акции э, за бугром, не в России точно, и не Газпрому точно, да, э, надо подумать, какие, в общем-то, или хотя бы даже переведете их просто чисто в валюту, то у вас уже э, как бы будут лучшие гораздо шансы, и не будет никаких трат. Поэтому всегда какие-то денежки небольшие должны быть, чтобы э, в случае, если произойдет. Какой-то кошмар, вы могли и семью свою куда-то отправить и так далее. Скиф, уплат налога за тирана во власти. Да, спасибо, укупник Аркадий. Спасибо, Сергей Дв. Здравия Вячеслав. Маленькая помощь по усмотрению. Лидеры иностранных государств поддерживают Путина за Украину народ. Деньги остались. Ли принципиальные противники, лили Путина, средних, или ржа мировой коррупции всех проедать. Ну, Борис Джонсон. Пока на сегодняшний день, вот это... Про, прошлые годы я а, мог бы а, сказать про Далю Грибуускайте, да, но она сейчас не президент Литвы, а нынешний президент, ну да, он проявил себя как недоброжелатель Путина, но, конечно, не такой жесткий, как была Даля. Поэтому... Ну, есть в некоторых, так сказать, государствах, в общем-то, лидеры, которые не очень любят Вову, но, я говорю, самый сильный на них Борис Джонсон, так что на нее нам молиться надо. Сергей Вячеслав просто спасибо, спасибо, спасибо. Леоликов. Вячеслав, просто спасибо за то, что вы говорите. Так хочется верить, что люди все же начнут жить. Сколько еще русские будут страдать. Здоровье семье, надеюсь, вы однажды вернетесь. Так я тоже на это надеюсь. Спасибо огромное. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, что вы смотрите программу Плохие новости. Сейчас буду зачитывать донаты на студию на колесах. То есть, как просят называть на мобильную студию. Так, так, так, так. Врач-вредитель. Спасибо. Завтра я надеюсь, Женя у нас будет в эфире. Вот Рождество там отмечают у них в Америке, так что те, Сегодня кто. Врач-вредитель первый заметил пропаску. Про Пасху, да? да, ну они сидят Рождество, наверное, собирают Ну не сидят, там сейчас еще день Да, а, с, собираются Пасха какая-то Пасха, да, Мальцев сказано А я смотрю, что-то про Пасху пишут Думаю, может я сказал, ну как-то вроде Нет Оказывается, да, Иван Зуев Глядя на Мордор вокруг, становится стыдно Неужели у соотечественника самоуважения Нет совсем Ну хоть бы инстинкт самосохранения должен быть Согласен про инстинкт самосохранения это очень хорошо вы сказали, поскольку он существует как индивидуальный, так и видовой. Да? То есть у нации же должен быть инстинкт самосохранения в том числе. Ощущение такое, что все, настолько старая нация, что инстинкт самосохранения исчез. Понимаете, вот первый признак психического заболевания, как психиатр, определяет, что перед ним не просто какой-то ну, дурачок, так скажем, а психически больной человек это нарушение инстинкта. Основного инстинкта. Не того, который в фильме «Основной инстинкт». Это половой инстинкт, это не основной. Основной инстинкт это инстинкт самосохранения. И вот психиатр, когда видит, что у человека нарушение инстинкта самосохранения, он сразу себе ставит большую галочку. То есть он еще ничего не знает про этого человека, про этого больного. Он ничего еще не нарисовал, но уже видит, что перед ним нездоровый человек. Поэтому... Такое ощущение, что Мои соотечественники просто сошли с ума Все одновременно да? Юрий Сурепкин Спасибо большое Такое ощущение, что Какая-то страна суицидников да, И все хотят просто Одним махом Так Вот что-то сейчас прочту мальц навальный гальпер билетский соболь будущее россии сергей поспелов вы знаете я все-таки надеюсь что будущее россии здесь даже и не перечислено что это более молодые люди ну соболище ладно она еще так молодая да там ну навальный еще там. ну и Вайк, кстати тоже молодой человек — Ну, и ты тоже ничего. — Ну, мы с Гальпериным тоже хорошо. ничего, так что, не, ну я, я, честно говоря, я рассчитываю на тех, кому сейчас 15-17 лет, Вот на них я больше всего рассчитываю, потому что это люди абсолютно другого поколения, это люди, которые уже родились в информационную эпоху, так что я надеюсь, что все, все у нас получится. Так. Спасибо. Да здравствует революция. До свидания. А, и вот пишут, как правильно соратники. И. Сейчас я упустил куда-то. Соратники, вот, Слава, а как правильно, соратники или соратники, второе кажется более правильно, Но ну, намекают на Саратов, да, самое главное, и можно и соратники, и соратники, это не важно, да, то есть из Саратова, Ой, и так, самое главное, чтобы не соратники, а там, блядь, любую букву ставьте, да, спасибо, да здравствует революция.